Здесь вы увидите львовку воды, прекрасные работы из камня шары, колонны и в них корабельные островы. Ура! Вы на стрелке Васильевского острова.